От тебя я не люблю, день и ночь тебе твержу что не любишь ты меня, с тихой грустью вижу я, что же я ищу с тоской, Не любим ли кто-то? Отчего по целым дням предаюсь забытым снам? Твой ли голос прозвенит, сердце вспыхнет и дрожит? Ты близка ли, я топлюсь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 Отчего по целым дням предаюсь забытым снам Твой ли голос прозвенит, сердце вспыхнет и дрожит Ты близка ли я томлюсь и встречать тебя боюсь И боюсь и привлечен, неужели я люблю, что тебя я не люблю? День и ночь себе твержу, что не любишь ты меня Тихой грустью вижу я, что же я ищу с тоской, Не любим ли кто тобой? Отчего по целым ням, предаю забытым знам, Отчего по целым ням, предаю забытым знам, Твой ли голос прозвенит, сердце вспыхнет и дрожит, ты близкаль, я тамлюсь? И встречать тебя боюсь, И боюсь и привлечен, Неужели я влюблен?